Здравствуйте, с вами Александр. Нахожусь на южной окраине Калининграда, в 6-7 километрах от центра. У немцев здесь было имение под названием Шпандинен. И так это название перешло и в наши времена. Это главная площадь этого поселка, площадь Суворова. Раньше этот поселок назывался поселком Суворова, потому что эта улица, главная, называется Суворова. Но это название не прижилось, все его называли Шпандин. Спросил у местной жительницы, она говорит, что поселок теперь не пишется в прописке, а пишется Калининград и просто улица. Если это не так, то, пожалуйста, поправьте меня, люди, которые здесь живут. Посмотрю по навигатору, сейчас до центра ехать 17 минут. Конечно, если это будет час пик, то ехать придется дольше. Такая вот школа, достаточно круто выглядит номер 28 конечно бы ее покрасить но здание красивое вот так все это выглядит В последнее время достаточно много здесь проводится работ ремонтируют крыши делают дороги но конечно работы еще много вот, например, видите, новая крыша. Много-много домов, вот там все сделано. И достаточно прилично. А раньше здесь, конечно, было очень грустно. Конечно, вот эту площадь надо привести в порядок. Видите, вот какой домик. Приблизительно здесь вот так вот раньше и было. Но со временем становится все лучше и лучше. В этом месте есть достаточно много частного сектора, и стоимость домов здесь не такая высокая, как в других районах города. По каким-то причинам это место не очень популярно, хотя место на самом деле не такое уж и плохое, потому что рядом находятся карьеры, рядом находится залив. До Польши здесь ехать минут 40. Здесь достаточно неплохая школа, вот посмотрите, дома покрашены, крыши сделаны, а говорят, что у нас власти ничего не делают, как ничего не делают, последние годы делают очень много. опять скажут, что я продажный блогер ну, давайте хоть грязь найдем да, вот здесь, конечно, видите ну вот такое не очень но все-таки это окраина города конечно, да, надо наводить порядок Я надеюсь, местные жители на меня не обидятся, что я вот это показываю. Может быть, люди, которые за это отвечают, они примут меры и что-то сделают. Потому что, ну, наверное, же есть ответственные люди, которые должны вот это вот все убирать, потому что, мне кажется, должны убрать. Не может быть такого, что вот оно валяется, и это нормально, и это не нужно убирать. Да... Не, ну я, конечно, попал. Столько мусора. Давно я не видел в Калининграде столько мусора. Куда То куда-то я забрел тут совсем. Тут если направо пойти, там будет частный сектор, там достаточно все аккуратно. Старые домики с немецкой черепичной крышей. Очень красиво. Да, жесть какая! За такое видео у меня вышли от из Калининграда. Что это такое? Это гаражи. А тут вполне чисто, аккуратно. То есть, видимо, в том месте просто вся грязь скопилась из этого поселка. Смотрите, ведь не валяется здесь мусора нигде. Вот такие домики были раньше. А теперь они стали вполне приличные. Если бы еще оставили черепичные крыши на всех, то было бы хорошо. Какие деревья здесь росли. Огромные, представляете? Вот это да! Так, это у нас начинается... Частный сектор вот Смотрите, как классно Когда крыша черепичная Это еще немецкий кованый забор На хомутах Да, конечно, бы здесь тротуар сделать Не помешало бы Хочу сказать, что я показываю просто этот поселок Не говорю о нем ничего плохого Вы сами смотрите и решайте Здесь даже строятся новые дома Не буду рекламировать, показывать строит здесь несколько домов строится вдоль улицы суворова а я сейчас пройду в частный сектор там уже нет высоких домов а только двухэтажные дома или полтораэтажные первый этаж и мансарда Есть кто-нибудь со Шпандина? Пишите в комментарии. Расскажите, как здесь живется. Много ли приезжих покупают здесь недвижимость? Или в основном живут местные? Это улица Можайская. Можете посмотреть по Яндекс.Картам, где я гуляю. Множество домов с черепичной крышей. Так, это улица Бабушкина. Ну Красивая крыша, мне так вот нравится Обязательно надо это все сохранять Потому что когда это металлическая или даже современная черепица То это уже не так смотрится